Дощок на труну Как ты, Иваны, и ты, Уляно, страждаешь весь мир. За грехи наши, паночку. За грехи. Дощок на труну я дам. Колись не вы, так Ганна, Може, и дети одроблять. Добре ви, паночку. Та мне б лише оце трохи, а то я и сам одроблю. Та и немаш кому. Син, Бу, так отож ваша мост. Ну что ж, не хотел панови бороться. От Господа угодно. Земля є и люди є панські. Не буду. Будешь, а не я. Ані діти не будуть панскими. До віку, до страшного суду. Так оце тобі страшний суд. Чий ти єси і кому належиш? Окрім Богові, собі належу. І панщину не маєш відбувати. До віку не буду. Поконом тут? Поконом кличуть? Поконом! Хто кличе? Куди? Бог кличе! До страшного суду! Яке твое ремесло, Та яка лиха година Такий час несе тебе? И куди? Я Гончар, родом с Михалівки. Прямую до Жаботина. Там есть у меня... Там есть у меня товарищи. Есть молодая. це думало дружиться, А лихой години я не боюсь. Усе життя лиха година. Я уже волію потрапити, хочу пекло. А кто в мене питается? И кому дякувати мушу, что я вот это а не еду пищу? Колись на Запорежжи був пушкарем. Наймення Максим. В пекльней заверюсь десь... и ище... где зустрінемось. В месте тупцовываемось, тупцовываемось, тупцовываемось Твой отец вздумал зупиниться. Проклятье, панам, все життя, мовно, на лигачі. У Сибиру, на Урале за Волгою скрізь заворушилися люди. У Польщі Литмановский яносик закрутив. Хай знают, пани. Готов! Зняв заверюху. би не всипали тобі за спину жару до тої заверюхи. Далее от зухвалощи Мы его притеснемы На полю хвалы Пильнуйте хлопа Кеды хлоп на пана повстает Он Моцнее В десять разы Пан ма пановач Як пан В своем воевудстве Он ест Крулем, богем Зато мое Вековисте право отдам кровь свою. Не жаловать пали на хлопа, строго карать за зраду. Уфортификовать замек, хорошо кормить козаков, верный хлоп то мощ наша. За верную службу паньскому пан Холта махоину Сердечный, деньги ясне вельможнему пану. На войне грунт грунтом Пеняндзе. И задушать, когда не потраплять на наше ратище Семен Гончар правду каже За свое самим стояти треба знает, как крив деды. Повиячне, броварне, гуральне. Нит ароб генумен, Нит ценоев генумен, У нит ароб гефирт, Дер пани штарг берогес, И ты за все ответи. И я... За все в отвитии! Я! И я за все в отвитии! Эй, hey, джингарю! Кухли порожни! Шенкарио! Шенкарио! Зараз! Зараз! Ну, Ребюдл! Ду mm. сест, вос тутцер! От дайне фактес! Де арбе сеер шлехт! А вас фаргессен, вас фарапонем ходдос, куксте мир ин де ойген, Их фрегдих, дих, ни тароб генумен, Ни цуноев генумен, ни тароб гефирт, Дер старт штарк беройгес. На голоту йдуть, но ви, здырства, Бедняк не відає, что лихо подступает. Семенови переказати. Семен веселье справляет. Мошко. Оце Семенове весілля Так, не до речи? Семена трас повістити, бігти піймають. Весилля. весілля до речи. Очи відведем. Пани прямують на село. Це певно снова знову братимуть это теж отут От саме час. Неси чоботи на село. Кому? Кому? Кому хочешь, Треба звістку на село подати.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 Субтитры став DimaTorzok мы не собираемся. Мы получаем большие. Трэр, мы умерли от hunger. Мы и дети геен накет и борвес, обрислен, обрислен, геен из шоме ком возе халцах им лэйб. то нэмд, дине шоме. Ай, гейт шварц йорн, я ich nehmen Junge, ich will nehmen starke, ich will nehmen gesunde. Ne Wer darf Hoben, Herr Nešame? Wir darf Hoben Geld, Geld und Geld. <Sie> Вань, батька, матинку. Лала. Ой, ты казала. Ой, ты казала. Музыки наши мертвые. Музыки. Тиша коритися, підеш доню до пана, і ти миром до пана просити. На ласку панську. Тікати до іншого пана, тікати И тільки. Они все однаки, хай вони від нас стекают. Бунт, прокошь, гальдомачызна? На влощ, на вещь, за бунт, за непослушенство, нова дань. Подвуйне! Подтруйне! Они все однаки! Спевайте, дружечки! спевайте. Бій покидаю по подвір'ю слідочки, ще й по тобі слізоньки, слідиці до хриниці, що годила по водицю. не застане десь и одного пана на земле повернемось «Час вирватися з неволі і тягости панської, щоб легко зітхнули груди, щоб сонце засяяло над могилами наших батьків, щоб зазеленіли степи вкрилися золотими хлібами. Повстаньте, брати мої, за всі кривди і муки від панів». И мы, повстаньте ж люди, нехай ворог гине, нехай кровь ворожа потече у речки наши, а правду нашу на всі святи понесе море, и ставить люди вільними. Повстаньте ж, брати мои, Повстаньте! Я те На тебе, пани Яни, цала надзия. Ширатища за веру не діють. Чому не льють крови не вири Нема чого лити, панотче Їхню кров пани выпили Як тут до панского замку ближе? Мир Найх. Возготьер Моевы. Воз Недобродзею! Хлопы! Бытало! Эй, пойду кей! Підняли на людину одної мови. Одної мови. І у риб одна мова. Та є риба щука і є піскар. Губ розпустив. Замість ляха бити, накликав їх до себе у ватагу, Здобич ділять, укупі едять. З невірою злигався, Мошко, мов брат. Може у них віра одна? Доля одна. Проти ворога битись разом, а як порядок у господарстві, нарізно. В войне, брати А в господарстве, хлопы, Бидло Нелепши виесте від ляцкого пана Ростужилась голота Шапка дра, на жаль Головою Панською Таманы, батьки, не ліпші ви від лядського пана. За виру б'єтеся однією, другою кріпаків, як і було, назаду ярма загнати ладні та на свої лани поставити, як і було. треба розігнати. Їх треба бити, душити, колоти тайно и явно, як скажено собаку. Не угаймо. Слушного часу, пильнуйте. Пильнуйте. Ходімо. Проветритесь, батьку, чи может меди их немыцний? Без медів будет комусь солодко. И проветривать когось доведется. в Малороссию посылают. А может, на Волгу твоего отца сечь пойдем? Государиня-матушка беспокоена, Бунты в Малороссии, сметение среди крестьян за Уралом, бурлаки в Поволжье лямку с себя сняли. Туда идет генерал Бибиков. Кречетников пойдет на правый берег Днепра. Я боюсь, ваша светлость, что корпус генерала Кречетникова, состав корпуса Волынского, уральские мужики ваша светлость как бы они не объединились и не повернули тоже за благочестие мужики мой князь дорогой все под виселицей ходят И цариці на допомогу військо пришло. соединяемся и вместе неладно говоришь. Да. Что-то... Thank you. закликає нас не вірити царским генералам. Не с добром вони сюди пришли. Волк, волка и брат, а що им мужик? кто вкличе нас до Пугачева за Волгу Час идти, потом поздно будет Отдадут нас генерали шляхти на поталу Чего ж спати? підемо. А коли там на чужині загинемо Что будет им, те и нам Гирше не будет. Большевым, велика мужицкая Россия идёт. Мене скажут, прийде час, и скажут, будут те, що скажут, за муки, за кривди панские, скажут и Катови, скажут и его